Публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из Ютуба. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Итак, 15 сентября в 3 часа 14 минут по киевскому времени Марс войдет в весы и будет двигаться по этому знаку до вечера 30 октября. Марс создает напор и энергию. Это планета природных инстинктов, силы, воли, активности. В знаке весы имеет статус изгнания, так как стремится получить все здесь и сейчас, что противоречит характеристикам этого знака. Весы – знак социальных взаимоотношений. Ориентирован на соблюдение внешних правил и дипломатических формальностей. Определяет понятие о том, что считается нормой, правильным, приемлемым. Показывает степень гармонии точности соответствия равновесию. Знак весы символически связан с партнерскими взаимоотношениями. В период транзита Марса по весам люди активнее вступают в романтические связи. В повседневной жизни отношения становятся приоритетными. Но дисбаланс между качествами планеты и знака весы может создавать проблемы, разногласия, конфликты. Для того, чтобы эффективно использовать транзит Марса по знаку своего изгнания, нужно сотрудничать и работать в команде. В ближайшие полтора месяца результат в делах меньше зависит от личной воли человека, а решающим становится умение устанавливать партнерские отношения. Не загружайте себя анализом возможных нежелательных последствий своей деятельности. Ну и не стоит строить далеких специалистов стратегических планов действуйте сообща руководствуясь принципом здесь и сейчас на первый план выдвигается общественная деятельность транзит марса по весам всегда связан с некоторыми промедлениями мучительным выбором из нескольких вариантов особенно это будет, будут ощущать огны более того Управитель знака весы Венера движется по Скорпиону до 8 октября, где имеет статус изгнания. Это взаимная рецепция, что дает поддержку, легче адаптироваться к сложным условиям, получить доход благодаря партнерству. Учитывайте интересы других людей, советуйтесь с партнерами, ведь транзит Марса по весам призывает нас всех к взаимодействию. В одиночку справиться очень сложно. Сила в других людях, в сотрудничестве и партнерстве. Взаимная рецепция с Венерой, конечно, облегчает возможность достигать соглашений по спорным вопросам и смягчать возникающие конфликты. Но все-таки следует подготовить себя к сложным обстоятельствам периода Марса в весах, так как обе планеты в статусах изгнания. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Полный оборот по своей орбите Марс совершает почти за два года. Это личная планета. Управляет вторником, если рассматривать распределение по септенеру в соответствии со звездой магов. Прошлый транзит Марса по весам был осенью 2019 года, с 4 октября по 19 ноября. События настоящего могут иметь сходство с событиями осени 2019 года. Если у вас в натальной карте «Марс в весах», то вторая половина сентября и октябрь этого года является наилучшим временем для любого начала. Реализация какого-либо проекта, дела, осуществление задачи может занять два года. Сейчас вы получаете стимул к выполнению, вовремя засеиваете семена, а плоды соберете через два года. Если вы по знаку зодиака весы, то транзитный Марс, соединяющийся с вашим натальным солнцем, советует вам предпринять инициативу, чтобы достичь наилучших результатов в ближайшее время. Потенциал весов призывает искать сторонников, завязывать контакты, чтобы воплотить желание. В повседневной жизни отношения становятся приоритетными. Мы больше зависим от окружения, от способности согласовывать свои действия и договариваться. А личная инициатива и активность сейчас не очень помогает. Складывающиеся ситуации вынуждают к поиску посредников, к необходимости согласовывать решения, действовать сообща или через кого-то. Во время нынешнего, нынешнего транзита по знаку весов, 15 сентября, 30 октября 2021 года, Марсу предстоит вступить в напряженный аспект с Плутоном. Ощущаться будет 3 декада октября. Точный квадрат 22 октября. Во время действия этого аспекта возрастает вероятность катастроф ДТП, аварий на производстве. Может повыситься напряженность в международных отношениях. Прежние договоренности могут оспариваться. А соглашения нарушатся. Марс в весах, конфликтуя с Плутоном. Может активизировать деструктивные силы людей с дурными намерениями, загнанных в угол, которые не имеют возможности добиваться своих целей цивилизованными средствами и предпочитают разные формы дестабилизации ситуации. В эти дни можно по неосторожности потерять или испортить отношения, карьеру, проект. Лучше не посещать места большого скопления людей массовые мероприятия, воздерживайтесь от эмоциональных решений, ищите компромиссы, это поможет избежать проблем. 26 сентября Марс в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном, способствует конструктивным действиям. Время и обстоятельства вносят свои коррективы в запланированные дела. Но в целом 25, 26 и 27 сентября благоприятные дни для работы, реализации проектов, решения затянувшихся вопросов. Прошлое напоминает о себе. Опыт и мудрость помогают выйти из самых сложных ситуаций. Меркурий остановился в весах и с 27 сентября по 18 октября перейдет в ретроградное движение. Отдельное видео появится в ближайшие дни. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. 8 октября Солнце и Марс соединяются в весах. Ретроградный Меркурий приближается к этому соединению. Очень важный день. Непростой. Солнце в падении. Марс в изгнании. Меркурий ретроградный. Требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Могут появиться дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Хороший день для возобновления старых отношений. Подходящее время, чтобы провести анализ своего прошлого. Выявить и исправить ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают. Если вы в новых отношениях, то путаницы и ошибок станет гораздо больше. 8, 9, 10 октября лучше отказаться от поездок. Возникают сложности, проблемы с документами обнаруживаются ошибки замедляются работы сложнее решаются деловые вопросы 19 октября марс в гармоничном аспекте с ретро Юпитером, меркурий стационарный готовится перейти в директное движение 18 и 19 октября достижение устойчивого результата в бизнесе и профессиональной сфере вполне возможно также в эти дни полезные для карьерного продвижения, хорошее время для политиков, общественных деятелей, юристов, а также для образовательной, просветительской, культурной, литературной или издательской деятельности. Участие в благотворительных акциях повысит ваш рейтинг. Благоприятное решение правовых, юридических вопросов, получение консультаций. С 20 октября и до конца месяца проявляется напряженный аспект Марс-Плутон. Начинается опасный период, кризисный. В это время будут активизированы самые напряженные ситуации и реализовываться сложные сценарии. Возможны обострения военных конфликтов, неожиданный неприятный поворот в серьезных вопросах, в том числе на государственном уровне. Этот период пройдет под знаком перемен в отношениях, в партнерстве, в привычных ситуациях. В третьей декаде октября возникает много препятствий. Опасный день 22 октября. Квадрат Марс-Плутон требует глубоких и конструктивных изменений. Испытывает ограничениями. Людям, привыкшим решать задачи напором, не будет даваться желаемое. В деструктивном варианте преобразование и трансформация может стать разрушением. Напряженный аспект дружественных планет Марса и Плутона требует объективного анализа ситуации, призывает к взвешиванию вариантов, к справедливости во имя гармонии. Искусство компромисса и посредничества будут необходимы в это время как в личных делах, так и в международных. При правильном понимании планетарных энергий можно решать конфликты за столом переговоров, что легче сделать и во второй половине сентября, первой и второй декадах октября. Но если тянуть до последнего, уходить от ответственности, то в третьей декаде октября это будет сделать непросто. Работа техники и оборудование также будет непредсказуемой. Изменения в планах и расписании или необходимость внедрять новые методы могут вызвать прилив раздражения или даже привести к потерям увольнению возможно также что сложившиеся обстоятельства во второй половине октября заставят изменить образ мышления или действия транзит марса по весам это период турбулентности связан с некоторым риском преодолением в это время вероятность травм увеличивается выявляются проблемы в партнерстве браке и личных отношениях Противоречия обостряются, возникают неожиданные повороты в делах. Наши отношения будут проходить проверку на прочность. Это касается как личных отношений, брака, так и делового сотрудничества. Эти периоды требуют неординарного решения проблем. Желание действовать напором только усложнить ситуацию. Учтенные сейчас разногласия помогут впоследствии избежать серьезных осложнений в отношениях. В период этого транзита Марса в весах нам предстоит методом проб и ошибок найти необходимое равновесие между нашими интересами и потребностями и интересами других людей. Выработать тактику, которая приведет к сотрудничеству, а не к конфронтации. И важно помнить, что достижение баланса в отношениях начинается с нашего собственного внутреннего баланса.